Дядя Коля, он же Николай Иванович, баньку себе построил с бригадой всего в три человека. 10 августа начали монтировать фундамент под названием Столбчатой растерковый А уже 20 октября заканчивают стены и кровлю доделывать. Наш Николай Иванович может спроектировать фундамент, спроектировать дом, собрать дом, провести экспертизу проекта. Поможет подобрать предприятие-озготовителя, организует строительство дома. Сам Дядя Коля является инженером-строителем уже более 20 лет. Занимается деревянными домами. Вот телефон Дядя Коля и его почта. Звоните, пишите. Дядя Коля всегда добр, всегда поможет, всегда ответит. Спасибо за внимание. Конец первой серии. Продолжение следует. Прихужая разделочка. Первая идет. Дядя Коль, правильно ж? Первая это прихожая раздевалка, да? Ну да. Хорошо. Так. Вторая помывочная. Вторая помывочная идет у нас. Регуляр размеры. 3 на 3 метра каждое помещение. 3 на 3 каждое, да? Да. Печь. И парилка тоже 3 на 3. И парилка 3 на 3. Это первый этаж. Второе помещение три на шесть спальное. Так привет, да. кандализия, Рай. Банька русская паром пышит, Веник пихтовый или леду, как с распарочки кожа дышит, либо пахнет медал из рук. Выпью пила с соленой рыбкой. Вытрупена с губ не спеша, И с довольной скажу улыбкой. Уж банька хороша. Пару, пару, па, пара, рура. Пару, пару, па, пара, Пару, пару, па, пара, Пару, пару, па, пара, рура. и усталый, возвращаюсь из баньки домой.